Президент Сурумбай Джеймбеков и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сделали заявление по итогам переговоров. Встреча состоялась накануне 16 апреля. Лидеры стран обсудили актуальные вопросы партнерства между Кыргызстаном и Германией, а также наметили планы на будущее. Также в этот день состоялись важные политические встречи с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штанмайером и президентом Бундестага Вольганом Шойбле, с которым проведены содержательные и продуктивные переговоры. Подробности смотрите. Смотрите далее. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретила Соронбай бекова у центрального входа в свой офис. Напомним, что официальный визит главы государства ФРГ проходит по ее личному приглашению. Приветствую. Здравствуйте.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 Хан Зайдилатында фонто шыгып шиленым. Кыргызстанны внугуши туралы айтып, айтып вердим. Без Экеликоунын бизнес-чересын өкілдеріға чыққан Кыргызгерман Ишкелер форумын бөткердік. Экономикалық қызматтастықты актиттестеріге бағытталған байланыстар түзілді. Экеликоунын өкметтері жына Мекемелер ұртасында ондунашуын манилу документтерге қол Ишкерлер нортошында бил Катар кейсиндерге жена меманамдарға полгойлды. Аллардың жалпы жиынтығы 1 миллиартынашық евро түжетті. Остановился Сорунбай Джейнбеков и на политической составляющей. По его словам, Кыргызстан должен стать экономически развитым правовым государством с парламентской демократией. И озвучил основные сферы деятельности Кыргызстана и Германии, нацеленные на двухстороннее сотрудничество.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 Далее глава государства посетил посольство Кыргызской республики Федеративной республики Германия, побеседовал с сотрудниками депредставительства. В Берлине он посетил здание Рейхстага и во время экскурсии воочию увидел уцелевшие фрагменты надписей советских солдат и офицеров, оставленных здесь в мае 1945 года. Напомним, по итогам официального визита президента Сорумбая и Джеймбекова в Германию подписан пакет двусторонних документов, направленных на укрепление партнерства в сфере дипломатических отношений, экономики и промышленности, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, образования, развития туризма и торгово-экономических отношений в финансовой сфере. Написала, да? 9 мая как раз 45 курс в Бишкеке состоялось восьмое заседание рабочей группы по развитию транспорта Тюркского совета. Участниками мероприятия были обсуждены меры, которые необходимо принять для облегчения транспортных и транзитных операций между государствами-членами, а также вопросы об упрощении тарифной политики и административных процедур. Кроме того, были рассмотрены и обсуждены вопросы подготовки логистического форума Тюркского совета, который будет организован в текущем году в Октау. Также была обсуждена повестка дня четвертого заседания министра транспорта юского совета, которое состоится 17 апреля. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Страной-наблюдателем является Венгрия. Функции на осуществление значит, мониторинга на решение Совета ССТГ, а также по подготовке и проведению встреч на высшем уровни возложено на секретариат организации со штаб-квартиры в городе Стамбул, Турция. Как вы знаете, сегодня вот это мероприятие как раз, значит, проведение этого мероприятия значит, подготовлено со стороны секретариата. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.